Всем привет-привет еще раз. Меня зовут Анна. И сегодняшняя тема нашей зарядки сегодня 24 августа. Чтобы инвестировать деньги с умом, нужно сначала инвестировать свой ум. Я предлагаю сегодня продолжить разговор о том, что нас делает счастливыми. Мы в прошлый раз с вами говорили о wellness инвесторам что все сферы жизни должны быть гармоничными, и финансы, и здоровье, и окружение, и путешествия. И сегодня я больше хотела бы уделить внимание сфере личностного роста и развития. Конечно, все сферы важны, <связывая> очень трудно выделить главную. Возможно, здоровье, да, потому что, ну, когда у нас нет здоровья, по сути, нам и деньги не нужны, и все остальные вещи. Но следующую сферу, которую я выделила бы, это, конечно, личностный рост. Когда я сама начала работать с этими сферами, да, вот, конечно же, когда я прокачала здоровье, я решила, что я просто должна стать другой личностью. И просто как-то волшебным образом абсолютно все стало подтягиваться в жизнь. И финансы, и окружение. Более амбициозны стали мои цели, мои мечты, планы. И меня пригласили в наше сообщество, так как Вселенная всегда говорит, слушаюсь и повинуюсь, потому что века — это именно тот инструмент, который поможет мне максимально быстрые сроки осуществить мои мечты. Поэтому предлагаю сегодня поговорить именно о сфере личностного роста. Поделюсь, как вижу я э, эту сферу, как происходит моя личная трансформация, какие книги, практики мне помогают. Вообще, если оглянуться ну, туда 20 лет тому назад и даже 10, э, это как будто два разных человека. Это какой-то невероятно приятный и радостный путь, и самое главное, я понимаю, что этот путь продолжается, это бесконечный процесс. И, ну, так скажем, избитая фраза, да, нет предела совершенства, и от этого мне еще более кайфово, драйвово. Поэтому я вас приглашаю в это путешествие и очень надеюсь, что вы получите пользу, услышите то, что заинтересует и поможет именно вам. Конечно, я понимаю, что сегодня мы все очень грамотны, очень много информации, особенно на, на тему личностного роста, развития. Но самое главное, что мы делаем с этой информацией? Потому что зачастую мы ее не используем, и, соответственно, она не приносит нам пользы. Мы просто знаем, да? а просто почитать нам ничего не дают, потому что услышал и сразу забыл, а вот сделал, получил результат, и дальше-дальше ты практикуешься и приходишь к совершенству. Разрешите немножко рассказать о себе? Я вообще с детства очень любила читать. По ночам меня мама все время ругала, выключи свет, он мешает спать. Мы жили в однокомнатной квартире, и мне все время приходилось прятаться в ванной, на кухне с книжками, я прям просто была поглощена различными романами, там, Пушкин, Толстой, зарубежные классики, очень увлекалась историей, но эти истории, они были о чьей-то жизни, и с годами я стала понимать, что, ну, с моей что-то не так, хотя я вроде бы все делаю правильно, я иду за своей мечтой, я с детства мечтала, что буду учителем игры на фортепиано, все классно, Ко мне приходят маленькие детки, они ничего не умеют, а потом играют на сцене, на рояле, ну, все супер, круто, ну, кроме зарплаты, как вы понимаете, да, что мы обычно начинаем, я начала больше работать, то есть на две ставки, не помогает, потом я еще одну нашла работу, да, то есть я сначала работала в музыкальной школе, потом в колледже, потом параллельно в институте, то есть и две, и три работы, и частники, и все равно, вот понимаешь, что-то не то, что ты делаешь не так. И вот этот анализ, он мне привел к пониманию, что я мечтала, наверное, не о чем-то другом, потому что сейчас я занимаюсь чужими детьми, а что я могу дать своему родному ребенку. Ведь я порой его даже просто не вижу, потому что рано-утром бегу на работу, он еще спит, и возвращаюсь поздно, и он уже спит. Ну и Вселенная, как всегда, сказала, слушаюсь. И повинуюсь, меня пригласили в МЛМ-компанию. Я даже тогда еще не осознавала, что моя трансформация началась именно в этот момент. Потому что я изначально посчитала, что меня оскорбили подобным приглашением. Я даже возмутилась. Да вы что, я педагог, я не торгаш, хотите распространять вашу продукцию. Я посчитала, что меня опустили ниже плинтуса. Да, вот пригласив такую компанию, и только спустя несколько лет я поняла, что именно в тот момент я сделала самую сложную и главную работу. Я изменила свое собственное мнение, и самое главное, что я позволила себе не зависеть от мнения другого человека, потому что мы все с вами, ну во всяком случае мое поколение, да, мы родились в стране советов, и мы привыкли или давать, или прислушиваться к советам других но хорошо, когда советует компетентный человек, да? но, как правило, люди просто раздают советы, которые никому не нужны, и они очень влияют на наш выбор и, конечно же, на нашу жизнь. Поэтому очень важно быть гибкими в своих действиях, в своих мышлениях, просто сидеть в зоне комфорта и делать все как обычно и ждать чуда. Ну, чуда не будет. Да, пока мы не начнем менять свои действия или совершенствовать какие-то методы, или вообще поменять э, план да, действий в соответствии с целями. То есть нужно быть очень гибкими и в действиях, и особенно в мышлении. Э, можно сказать, что этим миром управляют те, кто проявляют гибкость, потому что успешные люди, они действительно гибкие, они добиваются желаемого, так скажем, используя разные методы, они а просто вот так как бы, да, действуя в лоб. Поэтому или сидеть и ждать чуда, или стать преуспевающим гибким человеком, да, то есть ну, выбор, как всегда, прост. И именно в МЛМ для меня стало открытием, что есть совершенно другая литература, ну, не просто история чьей-то жизни, а литература который может изменить мою жизнь и реально я до сих пор помню как читала вслух супругу думай богатей и говорила ты представляешь мы с тобой так сможем вот оказывается как надо не на трех работах работать а просто думать по-другому не работай и богатей а именно думай я очень советую, кто еще не прочитал эту книгу, прочтите обязательно. Пожалуй, это самая значимая и такая, можно сказать, даже авторитетная книга. Ее можно даже назвать руководством по обретению успеха, богатства, жизненной энергии, целеустремленности. Уже десятки лет думая богатей» считается классическим успе... таким учебником по созданию богатства. Наполеон Хилл, прежде чем начать писать эту книгу, он изучил сотни тысяч историй жизни очень успешных людей. Читая, ты начинаешь понимать, как мыслят богатые люди, как думают успешные, да? соответственно, как они действуют и почему получают результат. Я очень рада, что эту книгу начала читать, когда моему сыну было год. И я вместо колыбельных вот ему просто напевала о том, какая у него будет прекрасная жизнь. И вы знаете, это действительно сработало <сотор> в свое первое путешествие. С Никитой мы отправились, когда ему еще даже не было пяти лет. А следующая такая жемчужина это был фильм и книга Секрет. Я даже, ну мне трудно сказать, сколько раз я посмотрела этот фильм и почитала книгу, которая вышла дальше, да, впоследствии. В них раскрывается способность человека силой своей мысли влиять на окружающую реальность благодаря закону притяжения. Очень ярко показывает, что мы сами реально творцы своей жизни. Да, то есть э, в силу вселенского закона мы магнитом притягиваем в свою жизнь то, о чем думаем. И это здорово. Э, э, о, э, ну, к сожалению, да, можно сказать, что у обычного человека мысли чаще связаны с какими-то страхами или опасениями, переживанием за будущее или за прошлое. И это зачастую может приводить к еще большему негативу и даже депрессии. Потому что, ну, в принципе, нет смысла, да, все время мусолить э, ошибки прошлого. Его уже нет, и его уже не изменить. И незачем беспокоиться о будущем, оно еще не наступило. Поэтому осознанный человек, он способен быть в моменте, контролировать и переключать свое внимание на здесь и сейчас, и э, осознанно быть в позитиве. А... Следующая книга, она как продолжение секрета э, Трансюндфик реальности Вадима Зеланда. Это управление реальностью. То есть здесь и сейчас все реально, даже можно сказать, да, будьте реалистами. На самом деле эту книгу надо не только читать, а вот прям работать с ней. Э, в ней несколько ступеней. И, наверное, в течение года или даже больше она была моя настольная. То есть я ее слушала. Применяла, снова слушала, опять применяла, вот. а вообще Вадим, он такой очень многогранный человек, и я даже очень многое, что взяла у него испытания, да? например, уже три или даже четыре года мы не покупаем магазинный хлеб, я пеку хлебцы из цельного зерна, это очень сытно, полезно, у него есть такая чудесная книга «Пища силы. Кухня предков». Вот почитайте, там очень много полезных рецептов, которые действительно помогают сохранить здоровье, молодость, энергию. Он, в Инстаграм тоже у него есть такая страничка. Вот, то есть очень-очень удобно. А вообще, теория трансерфинга, она такая, исходит из постулата, что информация первична, а материя вторична. То есть вот это информационное пространство, оно представляет собой бесконечный архив вариантов кинолент, да, где хранится все, что было, что будет и э, что могло бы быть. Да. А действительно существует лишь один миг, подобно, подобно вот такому кадру в киноленте, который перемещается из прошлого в будущее. И основная идея трансерфинга заключается в том, что надо смотреть в будущее и задавать движение ну, такому кадру наперед, да, как он говорит, непродуктивно воевать с текущей действительностью. Действительность, она есть лишь постольку, поскольку свершилось, и нельзя изменить то, что уже случилось, но большинство людей, к сожалению, этим и занимаются, поэтому мы с вами способны задавать свою реальность наперед. То есть трансерфинг – это уникальная технология достижения целей и управления событиями с помощью методик фокусировки внимания. То есть наша жизнь наполняется всем тем, на чем сосредоточено наше внимание. Вот давайте возьмем такой пример, да, так скажем, из реальности. Пандемия. Когда она со всеми с нами вдруг случилась, да, именно… Вот эти все здания, они помогли принять ситуацию, а сегодня даже быть благодарной. Весной 2020 года закрылись, ну вот у нас, во всяком случае, в городе, я думаю, во многих местах, фитнес-клубы. И я знаю, что для многих это было трагедией, и до сих пор кто-то судится с клубом или из принципа не ходит больше. То есть человек, значит, остается вот в этом негативе в этих обидах и претензиях. Я сразу приняла эту ситуацию, начала бегать у нас в лесу, и на моих глазах природа просыпалась, пробуждались почки, поднималась травка, пели птички, распускались цветочки, и это восхитительное, потрясающее, да? потому что в зале бы это я точно не увидела. А кто-то до сих пор вот с этим не справился, с этой психосоматикой и живет в каком-то страхе. Поэтому в нашем мире все относительно. Главное, какой смысл мы вкладываем в ту или иную ситуацию. То есть мы сами создаем сценарий жизни, в котором живем. Мы творцы своей жизни. И находимся там, куда себя сами привели. Да? И я, например, понимаю, что могу привести себя туда, куда стремлюсь. Поэтому я здесь, чтобы получить, ну, так скажем, за более короткий срок, да, то есть сократить путь и не петлять по жизни в поисках себя. Еще одна такая шикарная книга, с которой тоже нужно работать, это Кэхо, подсознание может все. Да, то есть, по большому счету, происходящее в нашей жизни в настоящий момент ⁇ это не просто случайность, а результат работы нашего подсознания в прошлом. То есть корни сегодня, они кроются в прошлом. И практики, которые предлагаются в этой книге, они очень хорошо помогают вытащить из подсознания все негативные установки, которые в нас запрограммированы еще с детства можно их проработать и заменить на позитивный. Да? Также у них есть очень хороший канал в Телеграм. Подсознание может все, вы можете прям так набрать. Там очень удобно все вот в таком аудиоформате. То есть или когда вы бегаете, или где-то в дороге, за рулем стоите в очереди, вы просто это слушаете. Вот. И другая книга тоже э действует. Да, то есть не просто слушай, «10 успехов заповедей» из Хаджи да, То есть он такой предлагает готовую программу действий, да, 10 заповедей, которые учат ну, меняться нас в лучшую сторону, да, брать инициативу в свои руки, сбрасывать вот всю эту шелуху страхов, проявлять свои цели, составлять планы, верить в успех и самое главное – действовать. То есть книг на самом деле очень много я, наверное, за последние два года что-то почитала, перечитала, там, и «Сила момента», и волшебство, «Большое волшебство», «Радикальное прощение», «До да, встречи на вершине», там, «Принцип сперматозоида», «Сила настоящего», «Иллюзии», «Беседы с Богом», там, «Семь навыков эффективных, высокоэффективных людей», «Разбуди в себе исполина», то есть все эти книги, рассказывают о наиболее эффективных стратегиях и конкретных приемах, используя которые каждый человек может взять под контроль свои чувства, эмоции, в общем, расти и развиваться. Ну и, конечно, книги, которые помогают нам обрести финансовую свободу, да, то есть «Бедный папа», «Богатый папа», «Киосаки», это, наверное, да, классика, то есть мы знаем, что от своего богатого папы будущий миллионер узнает, как вырваться из кресинок бегов, да, используя свой интеллект, волю, финансовую грамотность. И вот эта мантра «ходи в школу, учись хорошо, найди хорошую работу», да, мы очень многие на ней воспитаны, она основана на идеях прошлого. То есть когда-то для родителей, да, то есть вот все времена было принято устраиваться на работу сразу после окончания колледжа и десятилетиями работать в одной компании до 5. Недавно у меня был э, юбилей, и моя мама, она так, произнося тост, с горечью сказала, что она очень сожалеет, что я бросила такую чудесную профессию. Как можно было ее оставить? Это такая ошибка. И действительно, вот моя мама, она 50 лет работала учителем. И после пенсии еще продолжала работать, да, в пенсионном возрасте. И у нее на самом деле в голове не укладывается, что можно было написать заявление и, собственно, ручно себя уволить с такой престижной работы. Вот. Ну... В наше время, да, этот способ он не обеспечивает жизнь без финансовых трудностей и бедностей. Можно усердно учиться и поступить в хорошую школу, найти даже высокооплачиваемую работу, но никогда не заработать состояние, да? вот увязнуть в этих крысиных бегах и благодаря нашей работе, да, кто-то богатеет, да, но только не мы. Шикарная книга «Путь к финансовой свободе». Думай, медленно, решай быстро. Мани, вот «Азбука денег». Я помню, что когда папа читал эту книгу, ему было почти 70 лет, он очень сожалел, что так поздно она попала ему в руки. Миллионер за минуту. Думай, как миллионер. «Самый богатый человек в Вавилоне». Я вам рекомендую обязательно вот, э, почитать эту книгу э, вот всем, кто хочет повысить свой материальный уровень. Она является просто учебником финансовой грамотности. Да? То есть в книге описываются основные законы богатства, э, содержатся очень полезные рекомендации о том, как правильно распоряжаться деньгами. Ну и 10 уроков на салфетках. Да? То есть тоже это классика. Краткое такое исчерпывающее практическое руководство о многоуровневом маркетинге, используя который можно ну, работать более эффективно и уверенно. И вот хочу сказать еще об одной жемчужинке, благодаря которой ну, очень много изменилось в моей жизни, которая захватила меня вот прям буквально с первых строчек, это магия утра. Эта книга действительно совершила магию с распорядком моего дня и систематизировала хаотичный мой день. И вот действительно произошло волшебство в моей жизни. Я сейчас вот, живу именно так, как хотела. Эта книга навела порядок в распорядке моего дня и всей жизни. И это случилось не в один миг и не после первого почтения. Да? То есть я с этой книгой реально работала. То есть затраченные усилия, время стоили этой магии. И до сих пор продолжает что-то меняться. Да? То есть ты уже что-то отработал, ты уже что-то перерос. И чтобы расти, развиваться дальше, ты все время что-то меняешь и делаешь по-другому, да? чтобы получить новый результат. Так вот, Хел Элрот, он считает, что первый час дня определяет весь день. И от него зависит, насколько продуктивным мы будем. Он предлагает практики, чтобы прожить этот час максимальной пользой. Да? Можно использовать вообще как инструмент, чтобы отшлифовать свое утро для настройки каждого дня. Вот всего дня. В нее входят, вот вы видите, да, то есть и физическая активность, тишина или молитва, как многие называют, чтение, аффирмации, медитация, визуализация ведение дневника, вот если молитвы, там, книги, физнагрузка, дневник благодарности, все это было в моей жизни, то медитации вошли в нее после прочтения именно магии. Я начала с изобилия Чопра, потом активизировала чакры да, различными медитациями, наполнялась божественным светом, а потом совершенно случайно в Инстаграм я нашла Артема Талаконина. И его шикарная медитация прощения помогла мне избавиться от груза обид, вернуть спокойствие, гармонию, хорошее настроение и вообще понять ценность собственной жизни. И, наверное, немаловажно, что я получила и оздоровительный эффект. Так вот Артём рекомендует ее делать каждый день на протяжении хотя бы трех месяцев. Некоторые её практикуют даже целый год и чувствуют, как жизнь прям кардинально меняется. То есть обиды копятся годами, и некоторые лежат так глубоко, что мы о них даже не подозреваем. И медитация помогает их полностью проработать и убрать. Да? То есть вот вы, вытаскивая из себя старые обиды, претензии, происходит какое-то удивительное освобождение, словно вот какая-то запруда, она прорывается, и ты вырываешься из этого болота и становишься как, Горная река такой чистый, быстрый, наполненный радостью и счастьем. И вот сейчас у меня каждый день начинается с медитации утра от Александры Толокониной, от его супруга. Вот она помогает настроиться на чудесный день, дарит такое ощущение бодрости, прилива сил, оптимизма, целеустремленности. И вот с ее помощью такой день становится полный, радости и кайфа, я вам предлагаю, давайте вместе сделаем эту медитацию. Вот представьте, что вы только проснулись, да, и день проснулся вместе с вами. День не знает, как, каким ему нужно быть, но именно мы, как режиссеры, творим этим этот день и можем сделать его замечательным и полным чудес. Вот почувствуйте, какие эмоции наполняют вас. Сделай медленный глубокий вдох и с выдохом закрой глаза. Скоро ты почувствуешь, как энергия просыпается, и наполняет тебя силами для нового дня, в котором все будет происходить наилучшим для тебя образом. Стоит лишь подумать о чем-то, и это уже записано в планах Небесной канцелярии. Представь, что внутри тебя есть маленькое солнце. Почувствуй его в области пупка. Когда ты спишь, оно отдыхает вместе с тобой. И каждое утро, когда ты просыпаешься, оно пробуждает твое тело каждую клеточку твоего организма. Почувствуй, как оно нежно и бережно согревает тебя изнутри. Его лучи настолько яркие, что ты чувствуешь, будто внутри тебя загораются сотни, тысячи маленьких лампочек, этот сверкающий золотистый шар начинает раскрывать свою силу. Его бодрящие потоки разливаются во все стороны, заполняя твое тело светом, бодростью, живостью, вдохновением, спонтанностью и творческой энергией. Ты в предвкушении нового дня и прекрасных событий. Ты знаешь, что когда откроешь глаза, то твой импульс движения к цели будет не остановить. Тебе нравится творить свой день, свою жизнь, будто ты режиссер, который снимает собственное кино, или художник, Который делает набросок, точно видит, какие у него будут краски и цвета, герои и сюжеты. Посмотри сейчас на свой день, как на полотно. Что ты хочешь нарисовать прежде всего? Что для тебя самое важное, а что второстепенное? Чем ты хочешь наполнить свой лучший день? Какие люди, события, возможности в нем будут? Будь смелее в своих фантазиях. Здесь нет ограничений. Творческий поток всегда идет из сердца, а значит, согласован с желаниями Вселенной. Сделай еще несколько медленных вдохов и выдохов, будто ты наслаждаешься чашечкой вкусного чая, без спешки и с уверенностью в себе. Почувствуй, как теплые лучи небесного солнца проходят сквозь твою макушку нежно касаются твоего лба и пробуждают область третьего глаза возможно прямо сейчас ты чувствуешь легкую вибрацию тепло или приятное покалывание между бровей твоя интуиция работает превосходно ты видишь Важную для тебя информацию. Читаешь знаки и тонко чувствуешь ситуацию. Прямо сейчас опусти свое внимание в стопы. Внутри Земли тоже есть теплые потоки энергии. Они проходят вверх по твоим ногам, наполняя силой и устойчивостью, чтобы каждое твое движение было уверенным, гармоничным и целостным. Твои ноги сами ведут тебя к цели. Ты всегда там, где открыты двери и возможности. Ты всегда все делаешь вовремя, а желание сбываются своевременно. Твой ум абсолютно расслаблен, а твое тело полно сил и энергии. Твоя картина наполнена яркими вкусными красками. Она почти готова. Посмотри еще раз. Добавь туда щепотку эмоций радости. Почувствуй, как ты улыбаешься всем сердцем, как ребенок от собственного творчества. И еще последний ингредиент ⁇ благодарность. Чем больше благодарности, тем сильнее воплощение. Привнеси благодарность в свои цели, стремления и действия. Скажи себе «Благодарю за то, что я есть у себя. Я живу, дышу, люблю». Новый день – это подарок Вселенной для тебя. Полной возможностей и чудесных событий. Сделай глубокий вдох. Почувствуй свою внутреннюю силу и готовность сделать шаг. У тебя все получится. Хорошего дня! Спасибо, спасибо. Напишите, пожалуйста, вот какими чувствами вы наполнились? Понравилось ли вам? Немножко получилось затянуто, возможно, это из-за интернета. На самом деле это чуть быстрее все происходит, динамичней. Но какие у вас вот эмоции возникают, когда вы слышите эту медитацию? Вообще у Александра еще есть медитация «Соединение с женской силой. Она вот возвращает любовь и уверенность в себе. То есть все эти медитации есть в открытом доступе. Есть еще стихия воздуха, которая оздоравливает организм. Много. Вот Андрея Ракитского мне нравится чудесная медитации. То есть можно в интернете найти то, что близко вам, да, то, что чем бы вы хотели себя наполнять и поможет вам стать лучше. Да. То есть даже если есть у вас всего 10 минут с утра. Используйте их с пользой, чтобы вот спрограммировать свое утро, свой день. Вот. То есть мы сначала начинаем убираться в своей голове, да, потом в квартире, на полках, шкафах, а дальше мы можем даже уже преобразовать мир, который рядом с нами, да, среду, в которой будут жить наши дети. Поэтому интересно, что будет с нами вот через 10, 15, 20 лет, какие трансформации произойдут и как изменится картина мира. Я, например, вот в таком предвкушении, да, потому что нет предела совершенства. Поэтому планируйте вот цели по жизни, записывайте их на бумаге, повторяйте день за днем. Э -э, вот, надо повторять, пока это не станет вашей частью. То есть если каждый день хотя бы по полчаса визуализировать и представлять, каким мы хотим стать человеком. Да, то есть, потому что в нас заложен этот успех. Мы можем подняться до невероятных высот, да, и небо не предел. Только нужно разрешить самому себе э, пройти какие-то марафоны, тренинги личностного роста. Вот я проходила и Гондопаса, и Кеха, Академию Атласовых, там, Веловик, Воловик, там тоже Блиновскую, Брюс. То есть много кого. То есть сегодня... Кстати, вот тоже в 20 часов будет вебинар Толокунина, тоже работа с головой. Она, правда, по времени совпадает с нашим лидерским зумом, но э, все можно посмотреть э, в записи. Вот. К сожалению, сейчас в интернете много информации и, ну, так скажем, много лжи да, э, можно сказать, даже до да, какого-то мусора в интернете, поэтому я очень рада, что у нас века теперь есть шикарные обучающие программы, которые помогают нам расти и развиваться. Вот сейчас идет инкубатор, да, буквально заключительная неделя, и с 11 сентября у нас стартанет новый поток. Я вам очень рекомендую, идите. Это вот прям полная перепрошивка мозга. При том, что у меня достаточно такой большой опыт сетевого бизнеса, но я получила... Ну, невероятно много пользы, потому что Арч он профессионал своего дела. Самое главное, что вы получаете все знания в системе, да, то есть такой вот алгоритм действий для своей структуры. Я очень благодарна Людмиле. Она пошла учиться вместе со мной, и я вижу, какая мощная трансформация происходит. Прошло всего-то три недели, да, вот целый месяц идет обучение, но она уже сейчас очень легко приглашает своих знакомых, Там, проводит презентации, сопровождает новичков. Вот просто на голову стало выше и планирует дальше совершенствоваться, да? Вот. Потому что, ну, вообще невозможно, да, сохранить а, свое богатство, если ты не служишь людям, да? То есть прежде чем что-то получить, нужно сначала дать. А, вчера вот на брифинге Искандер сказал, что у нас 11 сентября запустится ABC проект. Вот и надеюсь, что за парту <смех> насядет больше с команды, да? То есть мы помним, чтобы вкладывать деньги с умом, нужно сначала инвестировать в этот ум, потому что все великое, оно начинается изнутри, да? Если яйцо эм, разбивается силой извне, то жизнь прекращается, а если изнутри, жизнь начинается. Не может кто-то извне, так скажем, вырасти и дать готовое. Да? Вот сколько раз пытались помочь той же бабочке да, выбраться из кукона, и мы знаем, что с ней да, получалось, или там доразбить да треснувшее яйцо и помочь птенцам. Поэтому только мы сами можем из себя вырастить новую личность, сильного лидера, успешного предпринимателя, крутого инвестора, все, все, все в наших руках. Поэтому секретный ингредиент в том, что мы должны родиться и создать из себя подлинник. То есть самое главное, чтобы мы находили для себя вот это время регулярно. То есть цените себя, любите себя, уделяйте себе внимание, находите для себя время. Тогда у вас будет гораздо больше сил, энергии. Да, в том числе, чтобы строить бизнес и э, приглашать новых партнеров. Сейчас у нас эра водолея, да, то есть вот эти высокие вибрации, большие энергии, которые мы излучаем, люди очень это чувствуют и сами пойдут за вами. Поэтому не зарывайте свой талант, доставайте подлинник, да, для чего мы пришли в этот мир, потому что здесь и сейчас все реально. Будьте реалистами. Спасибо всем за внимание. Если есть какие-то вопросы, буду очень рада. Благодарю. Спасибо за участие. Да, спасибо, Оль, правда, правда, такой реласк мог просто отдыхает 7 минут, можно сказать, отключился от всего. Все верно, все верно, потому что зачастую бывает, что мы в новый день тащим какие-то проблемы со вчерашнего дня, да, и начинаем это мусолить, мусолить. Уже этой проблемы нет, это мы сами нагнетаем и придумываем, а здесь действительно вы отключились и настраиваетесь на новый день. Отлично, спасибо огромное. Спасибо за обратную связь. Все, всем спасибо за внимание. Можно останавливать запись.